В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, Лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали-лавировали, да так и не выловировали, И потом протокол про протокол протоколом запротоколировал. Как интервьюером интервьюируемый Лигурийский регулировщик, речисто да нечисто чисто рапортовал. Да так, зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые, Хатушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку! Купи лучше кипу пи, Лучше пик кипу А то придет бомбардир из Брандебурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали, в то время кралась Кларю, пока Карл у Клары крал кораллы, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе дготниковые вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира варам было, но и не до деготниковой вдовы, и не до дюготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз, дрова, два дрова, три дрова. Не вместились все дрова. И два дрова сика, два дрова пола дроваруба Для расчувствовавшейся вдовы варвары выдворили дрова в двора обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла. Цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепька цеплялся за цеп. Молодец против овец, а против молодца сама овца, которая носит сение сено в сани. Потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках. Санки скок, сеньки в бок, Соньку в лоб все в сугроб. Оттуда только шапка шишки шип. Затем по шоссе Саша пошел. Сошен шоссе Саша нашел. Сонька же Сашкина-подружка шла по шоссе и сосала сушку. Да при том Соньи вертушки во рту еще и три ватрушки. Аккуратный медовик, но ей не до медовика. Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепанамарит. И выпана, морит, жужит, как жужелица, жужит, до да кружится, была у фрола, фролу на лавру наврала, пойдет к лавру на фрола, Лавру наврет: что с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей, ужа, ужата, уезжа, ежата, а у него высокопоставленный гость, у него стрость. И вскоре опять-пять. Ребят съели пять опять С полчетвертью четверика, чечевицы без До 1666 пирогов с творогом, без сыворотки из-под простокваши, а то осем охолоколо колокола звоном раззванивали. Да, так, что даже Константин Зальцбургский без перспективняк из-под транспортера констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить, но попытка не пытка.